Безумные деньги могут прийти только к тем, кто может безумно их потратить. Именно поэтому в случае, если вы безумно хотите потратить деньги выигрыша, вы выиграете их много. Вот если бы ваша задача выиграть и потратить на то, или эти деньги вложить, все без исключения на то, чтобы скупить землю на луне и сделать там кладбище для хорьков, то я вам обещаю, с завтрашнего дня вы бы выиграли эти деньги. И также их потеряли. Почему? Безумные деньги нужно тратить безумно. А умные деньги нужно не нужно, обычно даются умным людям. Умные деньги, и они их зарабатывают умом. Именно поэтому очень часто именно безумным людям, именно, ну... Не думающим о будущем, именно таким людям, которые не знают, как это все может потратить, они им и даются. А если у вас задача, она конкретная, как у меня была встреча с девушкой одной, она мне говорит, я хочу в Армении памятники поставить сестрам, помочь, выиграю самый большой джекпот. Я сказал ей, сколько у вас образования? Она говорит, у меня три высших образования. Я ей говорю, у вас нет шансов.